Всем привет, с вами снова Макс Репьев и сегодня очередной день пробывания в Дубае и я еду наконец-то смотреть недвижимость. Хочу посмотреть там несколько апартаментов и вообще заехать к самому крупному застройщику в офис, в гости, посмотреть какие цены, что они предлагают, как это все выглядит. Ну и я решил вести такой небольшой формат бложика, именно с чем я сталкиваюсь, какие проблемы встречаются, как вообще выглядит жизнь в Дубае, как добираться там до местности. И так далее. И, наверное, про добираться сразу вам расскажу, что передвигаясь я на метро и понимаю, что без тачки здесь, наверное, вообще не выжить. Метро, наверное, здесь самый недорогой транспорт, но он немножко неудобен тем, что метро проходит вдоль самого Дубая, а есть верхняя часть, нижняя часть, и то есть нужно тогда еще много будет ходить для того, чтобы добраться до какой-то местности. Например, вы приехали на метро, и нужно вам доехать до пляжа. Или вы приехали к бурш халифе и вам нужно куда-нибудь в район Бизнес-Бэй. То есть там действительно много идти. Но я вам сейчас это все покажу. Но что хочется сказать, что метро действительно недорогое. И многие ребята здесь используют симбиоз транспорта. Они берут электросамокаты и передвигаются на метро. Можно также передвигаться на такси, но такси не самый дешевый вид транспорта, но и не самый дорогой, соответственно. И, например, я вот живу в районе Дубая-Интернет-Сити, и мне, чтобы доехать до Дубая-Марины, я трачу примерно 1000 рублей ехать минут но экономические потрясения, которые произошли у нас в стране, не сказались положительно на соотношении Дирхам к рублю. В Дубае сейчас примерно плюс 31-32 градуса и достаточно на улице жарко, но опять же, вся вот эта инфраструктура подходов метро, автобусные остановки оснащены кондиционерами, и поэтому здесь такие длинные переходы, это вот я сейчас иду к метро и здесь прохладно, комфортно, и вот эти подходы, перехода они могут быть действительно длинные, например, очень длинный переход возле Дубай Молла. Ты просто идешь по вот таким вот коридорам. Ну, примерно километра полтора метро на самом деле очень понятно, и никакой сложности в нем нет. Но есть момент, что вы не сможете пополнить российской карты. Здесь ничего. То есть, наличка и все. Значит, здесь выдают вот такие карты. Вы, в принципе, можете воспользоваться аппаратом автоматической оплаты, или же есть тикет-офис. То есть можете туда подойти. Все, карта оплачена. Заходим. Хочу сказать вам, что в дубайском метро есть одна особенность, на которую ни в коем случае нельзя попасть, потому что это чревато большими штрафами. И есть вагоны только для женщин и детей. Woman on the internet Розовая наклейка, остерегайтесь ее, иначе получите большой штраф. Мы не поедем с вами на такси до офиса, где меня ждут, а пойдем пешком. Пешком идти примерно минут 20-25 и вообще посмотрим, как все выглядит, какие здания, атмосферочка и, в общем, насладимся. Вот этот многонациональный Дубай, на самом деле многих почему-то беспокоит вопрос национальности, религии и так далее. Так вот, здесь живет 196 национальностей, все религии мира. И самая главная политика Дубая, чтобы все жили в комфорте. И ни в коем случае между собой не собачьи Поэтому можно даже не переживать Как тебе будут относиться люди Все будет абсолютно спокойно Главная позиция Дубая Безопасность населения Если ты не косячишь, тебе здесь никто ничего не сделает. Также мои партнеры говорили мне Что ты можешь спокойно оставить деньги Вот здесь, телефон и так далее Вернешься завтра же И они будут здесь лежать Их никто не возьмет Потому что весь город в камерах И никто не хочет депортации Поэтому все живут спокойно по законам без всяких проблем и дорожат тем, что имеют А мы сейчас с вами идем Вот туда, наискось Нам нужно попасть в район Бизнес Бэй Идти примерно минут 20 И, кстати, не сказать, что на улице сильно жарко Да, как бы 33 Но небольшая такая дымка, которая Сглаживает прямые солнечные лучи Вполне себе комфортно Двигаемся. Я вообще не перестаю удивляться Дубая, потому что ребята на пустыне сделали оазис и вот такую вот маленькую и очень крутую улочку, которая напоминает чем-то Европу, здесь пальмы, зелень, кафешки с таким вот выносом сюда, где люди просто в тенечке общаются и здесь действительно прохлад, действительно круто и мы еще сегодня с вами видим огромное количество искусственных водоемов, благодаря которым тоже в городе создается прохлада и они так на этом заморачиваются, короче я думаю вы кайфанете. Так как я сегодня особо никуда не тороплюсь, ребята на месте, и, грубо говоря, от меня они никак не зависят по времени, я увидел здесь такой парк и решил в него зайти. Вы просто посмотрите, насколько он аккуратно чистый, аккуратно выровненный. И все это находится на пустыне. То есть здесь под всем этим песок. В принципе, его видно. И это просто какой-то скверик между зданиями. На самом деле в Эмиратах ребята действительно заморачиваются за инфраструктуру именно для людей, парки, скверы, потому что пустыня, она, как вы знаете, не особо благоприятна для проживания. Но они здесь садят пальмы, создают тенек, высаживают траву, растения и тратят на это действительно огромнейшие бабки. Потому что одна пальма в год обходится, по-моему, 3000 долларов. Или три, или две. А здесь, как вы понимаете, их много. Их нужно поливать еще. А воды пресны у них при этом нет. И они ее опресняют в огромных количествах для того, чтобы поддерживать всю вот эту инфраструктуру города. Они реально здесь создали оазис. И мы потом еще пойдем с вами к бурш халифе Посмотрите, насколько круто там. Потому что там, в принципе, рядышком находится место застройщика, который, по сути, застраивал здесь весь Дубай. Один из крупнейших застройщиков вообще в мире. Вообще, Дубай, конечно, город-стройка. Потому что на каждом абсолютно углу что-то строят. Здесь вот сделали котлован, ну точнее выкупили землю, там сейчас и разровняли и в дальнейшем что-то поставят. Здесь ребята активно что-то возводят. Итак, если приглядеться, то на панораме огромное количество кранов, которые что-то возводят и строят. Особенно вон там. Они, кстати, здесь что строят? Новый даунтаун. Типа новый бизнес-центр, новый именно район бизнес-центра. И я сегодня покажу вам, как он вообще будет выглядеть, потому что они хотят сделать самый высокий монумент в мире. Ну, то есть они сами же хотят перепрыгнуть Бурдж-Халиф. Она, кстати, вот стоит Бурдж-Халифа, так там будет еще выше. Но на макете это все покажу. добрались с вами до апартаментов, первых апартаментов, которые я хотел бы вам сегодня показать. Давайте, наверное, начнем со снов, что все объекты в Дубае, которые сдаются для жилья, имеют бассейн и фитнес-центр. Также во всех практических местах есть консьерж, управление и так далее и тому подобное. И если вы помните, то в прошлом видео я говорил, что много апартаментов есть готовых, которые можно купить в рассрочку. Здесь они будут. Пойдемте. Вся недвижимость Дубая именно желая сдается с бассейном. Так вот он сейчас здесь за моей спиной, он достаточно большой, но там люди, мы просто не будем никого тревожить. Но вы понимаете, что он есть. Само здание выглядит достаточно симпатично, и самое главное, что находимся там мы в районе Бизнес Бэй и по факту это Даунтаун. Вот Бурж Халифа, мы туда еще сходим сегодня с вами. Здесь же Дубай Молл, вся инфраструктура. Ну и как вы понимаете, недвижка будет не самая дешевая на сегодняшний день здесь, то есть это такой бюджет, ну, можно сказать, среднечок. Вот. Есть, конечно, и дешевле. Мы об этом будем говорить уже в следующих видосах. А сейчас пока посмотрим то, что есть здесь. И то, что строится на перспективу. но ну, чуть-чуть. Бассейн вот такой. И здесь еще же есть прозал, но, к сожалению, я не буду вам его показывать. Но пока людей нет, выглядит он вот так. Огромный, конечно, плюс. Дом-то небольшой, но здесь 6 лифтов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. То есть вы никогда не будете стоять здесь в очередях. Никаких проблем с этим вообще нет. Ну и здесь комфортно, потому что центральное кондиционирование. Абсолютно во всех квартирах. Но сейчас мы это все увидим. Идем смотреть первый апартамент. И он будет действительно крутой. Сейчас увидите. Ну, потрясающе! Да? Косяк дубайской недвижки, с которым я столкнулся, это то, что много апартаментов продается, но зайти ты в них не можешь. Поэтому есть только шоурумы, на которых ты можешь оценить качество и оценить, как можно сделать свои дизайнерские решения и все. Планировки, естественно, отличаются. И конкретно вот эта квартира, она с приколом, потому что застройщик ее показывает, но при этом собирается продавать последнюю так как это единственный вариант, который остался с видом сюда, на Бурж-Халифу. Мы, по сути, находимся сейчас в районе Бизнес-Бэй. Это даунтаун. И вот она расположилась Бурж-Халифа. Здесь же дубай Мол, фонтаны. В общем, вся вот эта вот история, куда стягиваются туристы. И как вам вообще решение именно по вот такой вот планировке? Я вам сейчас вообще расскажу, от скольки начинается вот именно двухкомнатная квартира, а потом мы с вами сходим, еще посмотрим студии. Студии, естественно, дешевле. Двушки выглядят вот так, но виды будут, естественно, не сюда. Виды будут в эту сторону, но тоже посмотрим хотя бы примерно. Правда, вид будет уже из студии. Очень прикольно, что ребята сразу все сдают с ремонтом, но мебельный пакет не входит. То есть, грубо говоря, вам выделяют кухню, она уже будет установлена, будет там кухонный остров или еще что-нибудь. Но вот у нас будет студия, сейчас я вам покажу, она как раз просто в 3 ремонте. И классно, что ребята не делают здесь вот этот искусственный камень на стены, настоящий мох не выпендриваются как-то с плиткой, с потолком. То есть тебе квартира сдается вайтбоксе, есть плитка на полу, стоят хорошие двери и просто окрашенные стены. Дальше ты уже сам наполняешь ее как хочешь, какой мебелью тебе нравится. И это апартамент именно двух спальней. По правильной классификации, как в принципе в мире и сделано, не двухкомнатный, а именно двух двухспальный. Потому что у нас большая кухня-гостиная. Здесь же, кстати, еще такой санузел при этой самой кухне-гостиной. И здесь у нас две спальни. Вот эта спальня чуть поменьше, но при этом она вот такая собственным санузлом с душевой кабиной. Везде изначально предусмотрены шкафы для хранения. Но эта квартира у нас побольше. Поэтому мы здесь видим четырех-такой секционный шкаф. В студии это все будет поменьше. Увидите. Потом еще, кстати, с вами выйдем на террасу. Посмотрим, какой вид оттуда открывается. И это вот основная уже мастер-бедрум. Здесь большая двуспальная кровать. Мест хранения уже побольше. Плюс еще есть дополнительное место здесь. Вот так это выглядит. Да, понятно, в общем, света нет. Воспользуемся таким. И санузел именно родительской спальни мастер-бэдром отличается тем, что здесь есть и ванна, и вот такая душевая зона. Какие-то акценты на кроватях, я думаю, мы делать не будем. Посмотрим с вами террасу. Кстати, хочется отметить еще толщину окон. То есть они алюминиевые, атермальные здесь. И никакой там солнечный свет не нагревает эту квартиру. Все, в принципе, спокойно. Вот такая терраса, 20 квадратных метров. Конкретно к этой квартире идет. А вообще эта квартира, как я уже сказал, не продается. Ее будут продавать последний. И конкретно вот ее стоимость будет варьироваться где-то 5 миллионов дирхам. Это примерно 150 миллионов рублей. Но вот такие же квартиры двухкомнатные здесь начинаются от 70 миллионов рублей. И вы помните, я вначале говорил, что это не самая дешевая недвижка в Дубае. Такая среднячок, может быть, даже уже ближе к верху. Но хотя к верху в Дубае, наверное, сложно подобраться, потому что тут есть абсолютно разные цены. Вообще начинается от 70 миллионов Но здесь есть рассрочка И давайте про рассрочку, наверное, мы поговорим с вами из студии Потому что она дешевле, цены будут ниже И я вам там расскажу, сколько стоит студия в рассрочках Сколько вы за нее будете платить первые три месяца Следующие три месяца Сколько вы будете за нее платить первые три года Сколько нужно внести сразу Цены приятные, вам понравится Насладитесь видом Пойдемте смотреть студию уже без мебели. Вообще, сам дом сделан как апартаменты, и вы видели, снизу есть ресепшн. То есть, в принципе, вы можете спокойно это все сдавать на дистанции. Там есть люди, которые этим занимаются. Сделаем небольшой тест. Шесть лифтов, как быстро они приедут. Вот пять секунд засекаем. Вот тебе и шесть лифтов. Едем выше. Очень быстро все приехало. К сожалению, во многих комплексах России делают два лифта на огромную свечку. И когда народ приходит домой с работы, собирается в вестибюле огромная толпа, которая пытается как-то уехать к себе домой. И вот, господа, это формат студии. Именно в таком ключе большинство квартир в Дубае издается. То есть вы видите здесь вот такую часть, где вы можете приготовить и абсолютно свободную зону где можно поставить кровать телевизор диваны там и так далее и тому подобное как я говорил что студия в принципе сама по себе меньше и здесь у нас только две вот таких вот зоны хранения друг напротив друга санузел выглядит вот так душевая кабина унитаз и есть еще возможность подключения беды но очень круто что вы сразу уже не вникаете в какую кухню вам ставить она есть Приготовить, разогреть и даже пиццу испечь, вы здесь спокойно можете. Но здесь конкретно есть косяк, на мой взгляд. Возможно, конечно, по мировым стандартам это как бы не особо-то и важно, но здесь всего 4 розетки. Раз, два, три, четыре. Туда вы поставите телевизор с приставкой и можете сразу про нее забыть. Здесь у вас будет какой-нибудь торшер или стол с ноутбуком, а здесь вы будете заряжать телефон. Все, больше ничего вы здесь не сделаете и, к сожалению, вы будете пользоваться удлинителями. Но зато очень крутая штука, это центральное кондиционирование, то есть вы отсюда набалтываете, и у вас всегда здесь комфортно и хорошо. Так вот, я говорил, что тех квартир именно с видом туда не осталось, то есть она единственная, она в любом случае продастся, и она будет стоить там в районе 150 миллионов рублей, это получается полтора миллиона долларов, да, на сегодняшний день. А есть двухкомнатные квартиры с видом вот сюда. Мне кажется, вид вполне себе так Ничего Единственное, может кого-то смущать, конечно, вот этот дом Но вообще вполне себе ничего так выглядит Вот это, кстати, все искусственное Они прорывали здесь проливы Заполняли их водой Для того, чтобы в городе было не так жарко И они реально здесь создали оазис Леди-пустой Так вот, студии, как вы понимаете Нифига не маленькие То есть они начинаются здесь От 50 квадратных метров И я здесь сделал расчет Именно по рассрочке для того, чтобы не забыть, я просто буду поглядывать в телефон и расскажу вам. Так вот, студия вообще начинается от 28 миллионов рублей на сегодняшний день. В рассрочку вам нужно будет завести в первые три месяца, в первые три месяца, это там с интервалом месяц, месяц, месяц, месяц, общую сумму 9,960. То есть по 3,300 вы в месяц будете платить. Ну а потом для вас наступает режим послабления. И в следующие 90 уже дней, 90 уже дней, вы будете должны занести сумму всего лишь 1 миллион 410 тысяч рублей. И при этом вы сразу можете эту студию сдавать ребятам на постоянку, которые приезжают с России, с остального мира. И именно кайф недвижимости Дубая, как на аренду, так и на продажу, в том, что он интернациональный. И вы сдаете здесь и имеете самое главное отношение со всем миром. Вообще со всем. И в долларовые эквиваленте самое главное. И вы, грубо говоря, покупая вот эту квартиру, платите за нее каждые три месяца по полтора миллиона рублей. При этом она же вам приносит пассивный доход. В виде сдачи ее в аренду При этом есть разные схемы Есть консервативная через застройщика И вы будете получать примерно 7% в год А есть более агрессивная Через агентство недвижимости Где они будут сдавать эту квартиру посуточно И вы кстати сейчас скажете мне Блин Макс, да кому нужна эта квартира Когда она находится даже не у моря Посуточная аренда в Дубае Вообще без разницы где востребовано Потому что здесь бизнес-квартал И ребят, у которых здесь есть важные делишки Хватает Поэтому они спокойно будут снимать эту квартиру И вы можете работать именно с агентством недвижимости По формату 70 на 30 30 их, 70 ваши Они будут вам ее сдавать Можно через застройщика 7% годовых гарантированно Блин, как прикольно, заходишь оттуда, сюда, здесь прям прохладно. А если мы говорим про двухкомнатные квартиры, я вам обещал, то начинаются они на сегодняшний день от 70 миллионов, но, ну, как вы понимаете, мы находимся в центре города. То, что мы с вами смотрели, это примерно 120-140 квадратных метров, они так-то не маленькие здесь совершенно, и нужно первоначальный взнос вот этот вот в течение трех месяцев заплатить, 24 700. Опять же, вы не должны его сразу внести, вы его вносите в течение трех месяцев. Сначала там, грубо говоря, 9 миллионов 8, потом еще 9, еще 9, и вот внесли 24 700. Потом, как я уже говорил, для вас наступает режим послабления. И в течение следующих трех месяцев вы будете платить всего лишь 3,5 миллиона. 5% всего от стоимости. Это примерно 35 тысяч долларов, потому что он как бы скачет, и мы давайте будем, наверное, к нему привязываться. И вся эта рассрочка растягивается на 3,5 года. При этом вы имеете сразу готовую недвижимость, она уже есть, она уже сдана, можете использовать ее самостоятельно, приезжать сюда кайфовать, либо получать с нее пассивный доход, либо же сделать симбиоз и приезжать самим и сдавать ее в посудку через агентство, но нужно будет просто согласовывать. Но как круто, да, что ты сразу заходишь, у тебя все готовое, ты просто ставишь свою мебель, Икея здесь, кстати, работает, и, пожалуйста, все это реализуешь на свой лад. Вон еще, кстати, яхта проплывает, смотрите, как круто выглядит. Вообще в Дубае, я считаю, нет плохих видов, от слова совсем. Даже если вот мы смотрим в дом, то он как-то не особо и смущает. То есть, вид все равно крутой. Мне нравится. Больше здесь, к сожалению, смотреть нечего, а продается здесь действительно, ну, порядка 10, наверное, апартаментов, может быть, даже 15, которые мы не можем посмотреть, потому что их сейчас сдают в аренду. Косяк, рынка Дубая, и, в принципе, от застройщиков то же самое. Ты приходишь, тебе показывают макет, показывают тебе шоу-рум. И вот как хочешь, так и понимаешь. Дальше садишься возле компьютера, и тебе говорят, вот это будет планировка твоя. А можно сходить? Нет, нельзя. Вот идем теперь смотреть это все на макетах. И расскажу вам про перспективы развития нового центра. Другие. Ну какие крутые места вообще пользования Здесь можно и книжку почитать, и вообще просто время провести, друзей своих подождать. Никаких вообще проблем. Блин, ну как же круто! Дома, скверы, пальмы, тенечек. И никакого солнца. И вы наверняка спрашиваете, Максим, ты же весь день ходишь пешком. Ты вообще как живой, нет? Абсолютно комфортно, господа. тенек. И он здесь много где. Зашел к самому крупному застройщику. И как вы видите, здесь глобальный ажиотаж просто. Народ выбирает недвижку. И сейчас нужно будет как-то вам рассказать, как это все выглядит. Потому что к некоторым макетам просто не пробраться. Но, тем не менее, это самый крупный застройщик – компания Emar. Она, по сути, застроила весь Дубай, Бурж-Халифа, но сейчас мы еще поднимемся, я вам покажу, как это все выглядит сверху. Ребята действительно здесь делают крутые макеты и не скупятся на том вообще исполнении, как это все Здесь они хотят сделать новый центр города, новый даунтаун, крик-тауэр, uh, это вот эта вот штука, монумент, который будет выше, чем Бурж-Халифа. И самое интересное, что вот здесь, например, недвижку, это уже готовый остров, построенный, можно купить, начиная от 300 тысяч долларов. Это примерно 30 миллионов рублей, однокомнатная квартира, не студия уже. Здесь будет яхтенная марина, будут насыпные пляжи, река, пролив, в общем, все будет действительно круто, комфортно и уютно. Огромный сквер вот здесь вот снизу, все здесь будет. Вот здесь, на самом деле, очень много выкупило недвижимости русских, потому что цена тоже 300-400 тысяч долларов. 340 миллионов рублей, опять же, везде здесь действует рассрочка. И смысл в том, что... Вот эту всю историю ребята планируют застроить именно новым даунтауном. Но как бы он не будет новым прям, и туда все не переедут. То есть это просто будет как дополнительная часть, где можно будет заниматься делишками и всем-всем-всем. Здесь, кстати, можно есть макет более такой э, глобального масштаба. Во-первых, я еще раз повторюсь вам, что все объекты в Дубае сдаются с бассейном. И здесь можно, например, купить этаж. Этаж стоит в районе 3 миллионов долларов, а можно купить целое здание. И здание будет варьироваться примерно от 30 до 40 миллионов долларов. И вы можете здесь вот написать вывеску какую-нибудь, Repay Hotel, например, или Иванов Hotel. И будут у вас собственные апартаменты, которые вы сможете сдавать в аренду. Целое здание покупается, никаких проблем нет. Точно так же, кстати, можно это все купить в расстрочку. Ребята здесь с деньгами, поэтому они спокойно могут вам это все предоставить, позволить и так далее. Ну, естественно, вот не такое здание будет стоить 30-40 миллионов, а вот такие вот маленькие. А вообще, господа, нам с вами предстоит изучить огромное количество объектов, потому что в Дубае есть виллы, в Дубае есть квартиры, в Дубае есть таунхаусы. И все это действительно в хороших местах. Вот, кстати, карта. Я вам сейчас покажу. Мы находимся возле Бурж-Халифа вот здесь. А новый именно даунтаун будет находиться чуть поодаль. Но, опять же, река, водоем, выход. Все это спокойно здесь решается. Короче, очень круто. И пойдемте, наверное, посмотрим, как это все выглядит. Но самое интересное, что сейчас здесь действительно 80% недвижки за последние дни было куплено русским. И вообще рынок на 24% это русские клиенты. Здесь, конечно, просто ажиотаж. Ребят, здесь есть вот такой проект. При этом он с собственными пляжами. И начинается все от 560 тысяч долларов. Находится это все, где Пальма Джумейра. Я думаю, еще раз, наверное, придется сходить туда, показать вам, что такое вообще Пальма и где она находится. Самый туристический район. Дубай-Марина, Пальма, там все это рядышком. И посмотрите, насколько это все кайфово. Ну, естественно, 560 – это не какие-то большие. Это просто студии стандартного размера. Студии однокомнатные. Но собственная парковка для ягод Пожалуйста Огромный пляж Причем я обязательно съезжу Меня ребята прям говорят Сгоняй туда Именно застройщики Маргарит Сгоняй туда Обязательно покажи это все вживую Потому что там прямой выход на море Просто вышел из квартиры У тебя собственный пляж От 560 тысяч Опять же все это можно купить в просрочку. Никакой проблемы в этом нет Обязательно туда сгоняем. Вообще, как я сказал, Ямар это самый крупный застройщик Эмиратов, один из крупнейших застройщиков в мире, и они строят здесь абсолютно все. Бурж-Халифу, вот этот весь пятачок, Дубай-мол, фонтаны, ну короче, все вывески, где вы видите Ямар, вон тот Ямар, вон там Ямар, здесь, вон там Ямар, там Ямар, там, тут Ямар, короче, все, что вы видите вокруг, было построено Ямаром. И по факту это государственные как бы застройщики, и они берутся действительно за глобальные проекты. Они же будут строить именно Крик Тауэр, который там находится в новом даунтауне. Этот как был, так и останется. И все здесь есть. При этом, например, вот эта вот новостроечка сейчас, которая есть, здесь тоже можно купить квартирку себе от 500 тысяч за сам юнит. При этом я, кстати, пересчитывал здесь стоимость квадратного метра. Они на нее вообще никак не ориентируются, потому что они именно юнитами продают. Но для русскоязычных наших с вами граждан будет полезно именно пересчитывать в квадратные метры, потому что ну, мы все так привыкли. Так вот, здесь, например, если вы будете брать вот в этих вот билдингах себе апартаменты, квартиры и так далее, стоимость квадрата будет примерно 700 тысяч за метр. Это как бы дешевле, чем в Москва-Сити, это дешевле, чем во множестве объектов именно элитного класса в Сочи, это дешевле, чем много где, потому что тот же самый Grand Royal Residence в Сочи стоит там полтора миллиона рублей. Камелия стоит два миллиона рублей, Хаят стоит, ну, что-то тоже в районе двух, Монтера стоит два с половиной миллиона рублей. А здесь, как вы понимаете, все объекты бизнес-класса. Они все сдаются в аренду, они все хорошо продаются, они обладают действительно большой ликвидностью. Здесь крутая внутренняя инфраструктура, здесь бизнес-центры, это не только отдых, но здесь есть абсолютно все. И дубайский рынок очень динамичный. Я честно был поражен, потому что на моих глазах открывали одно здание, через два дня оно практически полностью продано. Как они это делают, непонятно. Но вот вы просто представляете, насколько рынок ликвидный. Потому что здесь они имеют дело с интернациональным рынком, а не с локальным. Здесь покупают абсолютно все. Но вы, в принципе, видели, сколько народу сейчас стоит. Очень красиво, да, видно, как буш халифа отсвечивает. Прям солнечными лучами, бфф, отбивает назад. Предлагаю сейчас спуститься сюда, прогуляться и посмотреть. А Кстати, вот это вот здание. Здесь находится главный сейв-софис Ямар. Выкупил Рональда и будет потом здесь делать ресторан. Люди со всех уголков планеты покупают здесь недвижку, реализуют здесь бизнес и делают здесь все. Поэтому в Дубай ликвидный. Очень круто. Пойдемте. Ну вы только вдумайтесь, они реально создали оазис среди пустыни. То есть здесь же раньше не было ничего. И кто-то, кстати, говорит, что Дубай – это каменные джунгли, в них нет эстетики, нет души. Но вот это, на мой взгляд, и есть душа. Здесь все новое, современное, красивое, ухоженное. И самое главное, что здесь действительно есть места, где можно просто покайфовать именно инфраструктура для себя. То есть вот, пожалуйста, есть набережная вдоль фонтана, есть лавочки, есть тенек. И там, кстати, сделали новый сквер в котором я не был в прошлый раз, а в Дубае я был крайний раз 4 года назад. И там прям ну, почти парк Зарятия. И ведь это просто была пустыня. Песок и ни одного сорняка вообще. А что сейчас? Ну и здесь по газонам можно ходить, как и должно быть. И на них можно сидеть. На них же на этих газонах можно устраивать пикники, их для этого садят, а не для того, чтобы поставить табличку наступать запрещено. Идем вот сюда. Про этот парк я говорил. Ну и так как у нас с вами формат ложек, то давайте поговорим с вами и про цены на жизнь, сколько вообще стоят продукты. И, по моим ощущениям, цена отличается примерно в 2-3 раза в большую сторону от Сочи. Ну и от Москвы примерно так же. Кофе, например, стоит 500 рублей. Но это, правда, большое капучино. И я как-то в Дубае моле здесь купил эклер, корзинку с кремом и с такими ягодами и капучино. Все это мне вышло в 2400 рублей. Вчера мы покупали два ящика короны. Да, кстати, это пиво. Если вы вдруг не в курсе, то в Дубае есть места, где можно купить алкоголь. По паспорту все это продается. Два ящика короны, это 12 бутылок, обошлось в 5600 рублей. Не кисло, да? Пиццу еще мы вчера покупали, она вышла в 110 дирхам. Это примерно 3200 рублей за две пиццы. Но опять же, это не проблема Эмиратов, это не они дорогие. Это мы просто мало зарабатываем. Люди, которые здесь живут, абсолютно комфортно себя чувствуют. Потому что они зарабатывают в долларах, в дирхамах, кто-то в евро. Поэтому им эти цены абсолютно знакомы, потому что вся Европа, в принципе, в таких ценах и находится. По бензину пока еще не знаю, потому что не добрался до него. По аренде машины тоже еще не добрался, но собираюсь. Знаю только то, что, например, Toyota Corolla в день обойдется посуточно в 6,5 тысяч рублей на сегодняшние деньги. Но опять же, мне ребята сказали, что можно взять машину сразу на месяц, она будет дешевле, может попробовать. Самый большой мол в мире и, наверное, самый нелюбимый мой магазин. 1200 или даже уже больше магазинов здесь. И у них очень херовая навигация. И я вот тут уже, наверное, третий день в нем хожу. Хотел вчера купить кроссовки Puma. Как я за***ался искать эту Puma здесь вообще. Потому что ни хрена непонятно где она находится. Потом непонятно, как уехать отсюда на поезде, потому что он стартует с третьего этажа, не с первого. Там указатель только в одном месте встречается. Также он здесь разбит, там, этаж обуви, этаж одежды, этаж там, техники и еще чего-то. чего-то. Все, короче, на самом деле здесь есть, но если ты сюда зайдешь, то точно можно заблудиться. А еще огромный геморрой в том, что если ты здесь захочешь поесть, то место очень сложно найти, чтобы там что-то перекусить. Самый большой магазин в мире. Дубай Мол. Да, кстати, здесь есть некие запреты на съемку, поэтому могут там наругаться. Сразу хочу вам сказать, что в Дубай Моле самый большой книжный магазин здесь, самый большой магазин сладостей, самый большой магазин Apple, самый большой аквариум здесь и что-то еще. Nike, по-моему, тоже самый большой. Короче, они тут мания гигантизма страдает, И на самом деле из-за этого в Эмираты народ-то и едет. Поэтому у них самое большое здание, самое большое колесо обозрения, самые большие магазины, самые большие аквариумы, самый большой аэропорт, кстати, тоже тут. Они много по каким параметрам вошли в книгу рекордов Гиннесса, и поэтому поехали турист. Самая большая насыпная пальма, 7 -звездочный. Короче, тут можно долго перечислять, проще открыть Википедию и книгу рекордов Гиннесса ввести в Дубай. Я посмотри, где они являются рекордсменами. Залетаем. Вот, врача я вам говорил. Очень сложно здесь найти место. Как бы и то здесь, конечно, гора. Но ты никуда здесь не разместишься. От слова совсем. К сожалению. Ну и раз уж мы в Дубае-моле, то посмотрите, сколько здесь людей вообще. Пойдемте хоть пройдемся наверх. Я как бы здесь третий день уже подряд бываю. Вчера футбол, покупал, кроссовки, еще что-то. Есть абсолютно все. Все, что хочешь, все есть. И, кстати, здесь на улице можно маску не носить, а вот внутри помещения как бы надо. И огромное количество русских. Просто охренеть, сколько здесь русских. Поэтому, если не переедете, точно не пропадете. Вот я вам говорю про навигацию. Есть вот такие, например, Fashion Avenue, Dubai Fontan, App Store. Туда. Zara, Sephora, H&M. Туда. где пума где что нет никаких статей ничего не написано то есть ищи как хочешь и третий день я здесь постоянно плутаю. очень тяжело нарекаться. как много же здесь запрещенки продается которые в россии теперь уже нет лего apple zara Louis Vuitton. и самое главное что в дубае есть все в наличии вот я вчера здесь прогуливался и встретил золотые кроссовки Джордан. Золотые. Они где-то здесь есть. Может быть, я сейчас ради интереса найду их. Но, честно, тут так дохрена этих магазинов, что мне просто не хочется по ним даже ходить. Это вы знаете, как когда ты на Netflix выбираешь фильм, когда у тебя их много, там, этих фильмов. Ты не знаешь, какой тебе посмотреть. Вот то же самое и здесь. Ты не знаешь, в какой тебе зайти. И это бесит. Поэтому... Размер, конечно, крутой, большой, то есть, безусловно, сюда можно прийти и пошопиться, но мне не вкатывает. Красиво же выглядит, да? Ладно. Я иду сейчас на следующую, значит, встречу, в кафешку. Если какие-то по пути умные мысли появятся, то я обязательно ими с вами поделюсь. Но не факт, что они будут. Конечно, ламп, Роллс-тройсов, Бентли и всего остального здесь тьма, тьма, тьма. Очень интересно, каким образом здесь Курзак затесался. И не сам вот даже. Эти как бы ребят понятно. Но вот с остальными есть вопросы. по пути не было. Было только восхищение, как это все можно было построить. И я сейчас пришел на встречу с человеком вот в это вот кафе, вот здесь, на то же самое место, где снимал тогда первый раз видос, только я снимал его с той стороны, но тем не менее, вот вы просто представьте, они взяли, вырли канал здесь, для того, чтобы была влажность, комфорт и созидание энергии. Он там вот парк разбивает, а вот здесь вот новую еще новостроечку строят. И в принципе можно приобрести ее 400 тысяч долларов. Это все начинается на сегодняшний день. Ну, благодать же. В общем, сейчас возможно на встрече тоже появятся какие-то умные мысли. И после встречи я уже вставлю, вам расскажу. Но опять же не факт, что они будут. Вот. Будьте готовы. Встретился я с партнером, пообщались мы по поводу Дубая, пообщались вообще в принципе по развитию, но об этом, обо всем вы увидите в следующих видосов, что будет, как будет, будет смотреть объекты, будем показывать вам действительно интересный контент для сравнения, то есть много что будет интересного. Ну а сейчас я вновь иду до метро. И поеду к себе домой И выяснил, оказывается, что если вы хотите снимать тачку в аренду То лучше бы, чтобы у вас были международные права И говорят, что если будут международные права То это все будет сильно дешевле Но ребята сказали, что в принципе по-российски можно Просто будет стоить дороже Дадут мне информацию по тачке И надеюсь, я в ближайшее время пересяду на машину Буду ездить на ней Вот, вы огромные красавчики, что досмотрели этот видос до конца Вам всем удачи, хорошего настроения И до встречи в следующих видосах Пока